Актуальная акция по данному тренажеру под видео. Профессиональный велотренажер SpinBike ProForm TDF 1.0 Адаптирован для любителей велоспорта. Наклонная система, имитирующая реальную местность. Персональные настройки. Комфортное сидение. Руль с подлокотниками и кнопками управления на рукоятках. Простая информативная консоль с 24 встроенными программами тренировок и возможностью использования технологии iFit. Производитель компания Icon США. Бесшумная магнитная система с электроприводом SMR ременная. Количество уровней нагрузки 26. Актуальная акция по этому тренажеру под видео. Мы гарантируем вам лучшую цену на рынке и дополнительный год гарантии на все тренажеры.